Всем доброго времени суток, с вами Катамхали В скором времени на супертест отправляются две новые машины Семерка и восьмерка Новая прокачиваемая ветка китайских тяжелых танков Девятку и десятку разработчики уже показывали Ну а сейчас есть возможность посмотреть, изучить, что из себя будет представлять седьмой и восьмой уровень Ветка будет начинаться с типа 58-го среднего танка то есть можно уже начинать копить опыт, чтобы когда эти машины в игре появятся, потом сразу себе взять и приобрести седьмой уровень Я единственное так и не понял. Когда показывали десятку, там у нас было жесткое фугасное орудие. У других, да, девятку показывали, там не было. Вот и у семерки, у восьмерки тоже фугасница отсутствует. Не знаю, может это будет только привилегия десятого уровня пользоваться фугасницей. Так, да, к примеру, сейчас вот этот танк, который из коробки можно вытащить, у него тоже вроде как есть фугасница. Ну а так... В принципе, ну, что тут у нас особенного Ну, единственное, это новая механика Вот эти ракетные ускорители Штука весьма полезная Но в некоторых ситуациях Может она, конечно, подвести Когда неправильно ты этот расходник, да, используешь Можно где-нибудь упасть Или, к примеру, я попал в ситуацию, что я, ну, стоишь там, да, позиционно, везешь перестрелку. Тут вдруг один вот такой на БЗ-шке захотел куда-то там поехать, врубил тут ускоритель. Я его не видел, он в итоге врезался в меня. Я еще сразу не понял, что происходит, блин. Потом смотрю, он просто в меня уперся и уже, получается, сделать ничего не может. И я, как бы, отъехать не могу, потому что он на меня давит, ну, в борт мне вот ткнулся, и все и он не повернуть ничего, потому что да при этих ускорителях машина становится в принципе не особо управляемой, просто тупо несется вперед, да тормоза в такой ситуации не работают что ли, ну поэтому надо крайне тоже осмотрительно этим расходником пользоваться, в общем посмотрим сначала что из себя семерка представляет Средний урон 320 единиц на базовых и золотых снарядах, бронепробитие базовым 195, ну, хреновенько, ну, с одноклассниками и танками пониже уровнем будет нормально, а вот уже да, попал к восьмеркам, к девяткам, это будет, конечно, проблематично. Максимальная скорость вперед в обычном состоянии 35 с ускорителями 53 км в час, мощность двигателя... Так, ну, удельную сразу посмотрим. И, думаю, остальная информация особо не важна. Так, удельная мощность в обычном состоянии 13,6 с реактивными ускорителями почти 34 лошади. То есть танк летит да, в горку просто как реально ракета. Как, ну, как, как хорошая ЛТшка, блин, получается. Ну, всего сколько там 10 секунд эта штука у нас работает. Кстати, на седьмом уровне всего а, 3 заряда, нам тоже об этом не забывать, да, много много не накатаешься. Только в экстренных, так сказать, ситуациях где-то. Либо в горку надо забрать, или быстро перебежать, чтобы спрятаться от, как ну, да, от какой-то там укрытия, занять где-то позицию побыстрее. Так, время прицеливания 2,7, разброс 0,42, то есть сразу понятно отсюда, что танк явно не снайпер для игры на средней дистанции. Ну, как раз этому способствуют неплохие углы вертикальной наводки, что нетипично у нас для китайской техники. На 10 градусов орудие опускается, что, в принципе, комфортно позволит играть от башни. То есть, где-то за горочкой, за камушком, короче, за зданием, не знаю, где-то корпус спрятали, который как раз-таки обязательно надо прятать, потому что корпус картон. Во лбу из бортов по 70 миллиметров Корма 50, то есть даже танки ниже уровня, без проблем в корпус смогут пробивать. Ну, тут, конечно, углы есть определенные, ну, 70 миллиметров, сами понимаете. Башни, конечно, здесь все получше. В лобовой проекции 220 миллиметров. Ну, можно, да, башни, в принципе, танковать, даже восьмерки. Ну, десятки уже, наверное... Танковать не получится В Москву орудия, блин, двухснер пробивать С бортов 90, с кормы 60 То есть единственное место, которым танковать этот танк может Это лобовая проекция башни Посмотрим теперь, что у нас у восьмерки Так, здесь уже разовый урон побольше 420 единиц уже... Цифра посерьезнее, да, сразу на сотню шаг Бронепробитие, кстати, базовым снарядом 221 миллиметр, Что для восьмых уровней, для базового снаряда достаточно хороший показатель Можно комфортно играть Ну, да, попадая если в топ, то этого вполне хватит, чтобы выцеливать уязвимые места Ну, с картоном понятно Золотым снарядом бронепробитие 200 мм 70, время перезарядки 13,5, время прицеливания здесь еще хуже, чем у семерки целых 3 секунды, то есть долго будем сводиться. Разброс на 140 метров, так же, как у семерки 0,42, то есть тоже. Техника средней дистанции С углами вертикальной наводки все то же самое На 10 градусов орудие опускается Так, теперь смотрим про мобильность да, Самое интересное здесь, конечно, это мобильность Максимальная скорость вперед 35 С ускорителями 53 Удельная мощность э, 13,2 Чуть поменьше Чем у семерки э, С ускорителями 33,0,3 тоже чуть-чуть прям поменьше, чем у семерки. Но то есть, в принципе, в подвижности машина будет, наверное, примерно то же самое. Ну, у нас, как обычно, да, концепция ветки. То есть, они, как бы, танки все должны быть по геймплею там друг на друга похожие. Но здесь зато уже 4 заряда этих ракетных ускорителей, в отличие от семерки. На седьмом уровне всего 3 заряда. Бронирование корпуса здесь, ну, посолиднее немного выглядит. 140 миллиметров, учитываем здесь тоже углы. Этот танк уже более-менее сможет что-то и корпусом, возможно, отбить, если, конечно, повезет. Бронирование башни тоже посерьезнее. 300 мм в лбу, 110 с бортов, 70 с кормы. То есть, ну... Ну, тоже, в принципе, да, такой машины, что у нас получается, ну, и от рельефа можно поиграть, но лучше, конечно, корпус прятать. Ну, если где-то вдруг оказались на открытой местности, ну, что остается делать, то только, только ставить ромб и, да, перекреститься и надеяться, что тебя не пробьют. Ну, и башни тоже тут вопросы к башне. Если посмотреть на, на картинку, там видно было, да, она такая здесь скос, сколько там миллиметров будет в крыше, еще плюс вон лючок видно вот этот большой. То есть, Ну, возможно, это будут уязвимые места Которые не позволят нам, так сказать, <смех> насладиться Если даже, бывает, занимаешь хорошую позицию А в эти лючки тебя противники без проблем прошивают Тем более на ближних дистанциях Здесь, я думаю, выцелить будет не проблема Лючок, ну, не сказать, что огромный Но достаточно большой, чтобы без проблем туда <смех> Через раз противник попадал Ну, ждем